Многократно и стали настоящие приступы, которые стали походить уже на приступы мочекаменной болезни. То есть, когда камень начинает шевелиться у вас в почках или в мочеточнике, там уже идут дикие боли. Вот Когда начались эти дикие боли, кто переживал, знает, да. я уже пошел на КТ, компьютерной томографии. Компьютерная томография действительно показала камень у меня.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 просто на стенку лезть, и это когда человек как будто бы рожает что-то. Я не женщина, я не знаю, как рожает, но было ощущение, что ты рожаешь. А дикие боли, которые длятся по несколько часов подряд. Некоторые ночи я не спал вообще. Вот такими болями мучаешься, входишь в РД-поток, они затихают, потом опять все это повторяется, я начинаю понимать, что я должен включать осознанность.